Так, всем привет! Это второй мой дубль. Хочу показать электрокоса 1400 ватт тоже от, от компании хендай Сейчас я ее продемонстрирую. Неудобно просто с этой косой возиться. Ой, так сейчас перед камерой. Вот, вот такой вот у нее. Значит, хендай gc 1400 1400 ватт то есть дури в ней хватает для электрокосы как и электрокоса альтернатива конечно бензокосом 1400 ватт лупит шашальная конечно же да вот такой вот у нее руль значит руль можно регулировать по вылету как удобно кому как удобно вот такой короткий провод с вилкой и вот такая здесь петля для удлинителя лучше вот брать, конечно вот ну с такой розеткой вот ну 40 метровые такие продаются и чтоб не отключалось, чтоб не висел тройник там какой-то знаете вот это вот самое удобно ну и плотно вот так вот защелкивается розетка сюда и вот так вот делается петля вот и вешается вешается вот здесь вот на вот этот вот крючок объясню чтобы вот тут вот она свободно висела чтобы не вы не выдергивалась постоянно вилка из розетки и в процессе когда с собой таскаешь вот этот провод он висит на вот этом крю крюке вот так петлей вот, вы косите и не выдергивается, ну, из, из розетки. Так, извиняюсь, мне тут, я на телефон снимаю, звонят еще. Вот как только снимать начинаешь, так сразу кто-то звонит. Какие-то сообщения сразу, ничего не вижу. Вот на таком карабине, значит, вот такой капроново-пластиковый ремень, ну, через голову, просто через плечо вот так вот перекидывается. То есть не надо жилетку никакую, взял, накинул. Она не тяжелая легенькая как бы, ну мощная и плотный корпус у нее, конечно, плотная пластмасса. Обдув здесь такой вот мощнейший просто в работе. Сейчас включу, покажу урок с блокировкой, то есть блокировка кнопки. Вот сейчас я включу. Заводится, она плавно. Накидным ключом, ну при прикручивается. Вот это вот, когда диск вот такая вот есть. Шайба в чехол. Там под ней еще одна шайба. Пластиковое крыло с ограничительным лески. Ношу вот здесь. Когда ставишь барабан, то есть нормально с леской, то обрубается леска. Так вот, такой редуктор здесь. Ну, не не столь не, не то, что массивный, но достаточно. Сделан очень приятно, качественно. И вот здесь вот отверстие для блокировки вала, чтобы менять. Любая катушка, любой барабанщик сюда с леской подходит. С шагом 1.25 в любом магазине продается. Вот, запомните, 1.25. Такая пила, ой, такая пила. Электрокоса такая очень понравится. Женщинам обычно дачницам. Вот. Ну и по мощности она их, конечно же, тоже устроит. Потому что она лупит и даже кустарник. Вот, достаточно мощно. Кто не хочет возиться с бензином, маслом, там, кто боится вот эти вот всякие дела. Электро взял, включил и попер. Сейчас я покажу, как она работает. Я еще раз наклоню покажу сейчас вот так, с другой стороны обойду покажу браться и практически никакой у нее нету вот, она не дергается, не рыпается. Руль алюминиевый, трубка тоже алюминиевая, но прочная все. ну я сейчас даже прицелю, сейчас попробую показать, как она лупит. такая вот электрокоса там травы-то не осталось осень сейчас вот и вот так вот как альтернатива бензокосом это ну очень еще раз повторюсь очень удачная модель рассматривал тоже взять какую-то бош там ну она 900 ват 1100 ват ну и плюс какие-то насадки там мудреные вот не стал рискать взял вот такую вот есть и бензо и бензокосы штиль 180 э, 230 э, мотокоса и эхо японская чистый японец ну вот это тоже не расстроило вполне приемлемо всем спасибо за просмотр вот на этом с инструментами хендай все серия роликов закончилась смотрите на канале другие ролики которые были предыдущие до этого ролика разные тоже про инструмент хендай вот Нач... скоро начну другие обзоры про другие инструменты ну так подсказываю чтобы знали чтоб не боялись люди брать как какие Инструменты всегда, вопросы возникают. Вот. Все, спасибо всем, пока.